Вы в курсе, мистер Торренс, что ваш сын нигер? <звы> так и есть. Нет. Нигер. Повар. Знаете это? Не. Nee. Так и есть, мистер Тарнс. Кто? Ваш сын. <звук> Если позволите так сказать. Очень своевольный ребенок. Скорее строптивый, если позволите так сказать. Это его мать. Быть может, с ними нужно потолковать. Как? Едва ли вы представляете, насколько он велик. Негера.